Добрый день, Сергей Вячеславович. Давайте с вами сейчас рассмотрим вопросы, которые касаются России. Начнем с простого. Все утверждают, что наш Центральный банк, это Центральный банк нашего государства, называется Государственный банк России. На самом деле это не так. Это филиал Федеральной резервной системы. Федеральная резервная система тоже не является Центральным банком США. Это частная лавка. Я думаю, и вам, и мне это хорошо известно также. Да. Притом известно это было давно. Это известно было еще с времен данных Генерального штаба, главное управления, генерального штаба Геринала Невич Издание 1906 года, где он конкретно указывает, кто конкретно правит миром, какую роль выполнял Кармарц. Энгельс Лосаль, декабристы, герцы, народовольцы, социал-демократы, анархисты, сионисты. Но ну, про фашистов он тогда не знал. И он показал конкретно, кто правит миром. Вот фамилия. И мы с вами их тоже знаем. Мало того, экономическая служба, самое закрытое учреждение Советского Союза, ЦК КПСС, где в основном были ученики генерала Нечвободова в 1973 году, в этом фильме. Ну, любой человек может набрать ключевые слова и тут же найти нас. Сайты хорошо проиндексированы. И расширен список этих так называемых управленцев, которые правят всем миром. То есть мы говорим, мы видим здесь, что на самом деле сегодняшняя деятельность значит, Центрального банка России направлена не на развитие на экономике, а на подавление. Если сравнить денежную массу. В 1999 году по отношению к Китаю она была пережата в 11 раз, а в третьем году было пережата в 40 раз. Угу. Тут просто нет данных этих, но у нас есть целое исследование, выполненное нашим аспирантом в 2006 году, но мы просто тогда данные Китая не сравнивали. И вот сейчас состояние практически в 5 раз. И вот посмотрите, как развивается Китай. В результате, кстати, Китайская Народная Республика развивается только по русскому сценарию, русскому советскому сценарию. Есть официальное заявление китайского правительства о том, что у них 95% всех руководителей от предприятия до ЦК – это выпускники народного хозяйства. Ну, помните, Нархоза наша знаменитая. Вот мы видим с вами, что начиная с 1997 -го года они начинают резкое увеличение денежной массы и опережающие развитие. В результате, естественно, они развиваются с теми же темпами, что и Советский Союз, хотя следует отметить темпов развития Советского Союза, точнее сказать, сталинской экономики они так и не достигли. Хотя они считаются, в общем, они сейчас развиваются где-то приблизительно как при Хрущеве, при Брежневе, с учетом индекса инфляции. То есть мы видим с вами, что на самом деле без нормального работы денежной массы Мало того, вот подтверждение данных Нечволодова. Он конкретно требовал, требовал от правительства, царского правительства, расширения денежной массы и переход на денежные бумажные деньги. Ни на какое золото, потому что он пишет, что именно Ротшильды добились для всех стран мира кризисов только благодаря тому, что они всех распяли на золотом кресте. Потому что темп, все исследования, которые здесь представлены, это из тех документов, которые мы смогли найти, здесь четко показывается, что должно быть опережающий темп прироста, в данном случае денежных. И мы сразу здесь видим, вот 12 пунктов, по которому развивался Советский Союз сразу после того, как Сталин перехватил управление после Троцкого. Что же мы здесь видим? Существует мнение, что кризисы невозможно прогнозировать. Но как тогда это согласуется с Со следующими данными? Вот материалы наших учителей. В частности, академический школ Минской, Харьковской, Киевской, Московской, Ленинградской, Дберийской, Бакинской, Алматинской, Москва, школ, которые создали три фундаментальных направления мирового уровня. В частности, русский космис утверждает, что для того, чтобы прогнозировать кризисы или организовывать кризисы, необходимо учитывать экзогенные факторы, на которые человечество влиять не может. В частности, Чижевский, он тоже был сразу же, начиная с 20, 1927 года, он перешел в команду, которая тоже участвовала в прогнозировании кризиса с 1927 года. У нас имеются данные из библиотеки Конгресса, Сенатора, выступления сенатора 1921 года Чарльза Линберга, который утверждал, что вот этот кризис 20 -го года был организован и спланирован как математическое уравнение. Но Ничволодов утверждал, что все кризисы 19 века также были, планировались и также организовывались. Карл Макс, в частности, участвовал в популяризации золотого стандарта, то есть его цель написания книги была не написание книги «Капитал», а на самом деле навязывание обществу порочных мнений о том, что именно финансовая система является основной и базовой, что именно торговля является двигателем прогресса. В то же время, если внимательно посмотреть на международный баланс США, вот перед нами международный баланс США, я знакомы с более подробным, здесь упрощенная версия. Это для аспирантов, для студентов, для начала того, чтобы они могли. Мы можем посмотреть просто мультипликаторы. Что такое мультипликатор? Вот финансовая система. Для того, чтобы развивать экономику страны, допустим, мы вложили с вами 1 доллар в финансовую систему, то мы получаем с вами 1 доллар 60 центов. Если мы развиваем с вами торговлю, на вложенный доллар, он откликается вся экономика, то есть развиваются все отрасли экономики с мощностью 1,5. Но в то же время посмотрите на промышленность. Мы видим с вами, что каждый доллар получается, что у нас 2 доллара 40 центов. Если мы вкладываем в сельское хозяйство, то мы получаем с вами 2 доллара 21 цент. И если мы вкладываем в строительство, то мы получаем. Возникает вопрос, так какие отрасли экономики нужно развивать? Те, которые дают максимально, да? Да, тогда возникает вопрос, а чем занимается последние 25 лет наше правительство, правительство Украины, правительство Казахстана, правительство, ну, в общем, бывшие страны Советского Союза, Республики Советского Союза. уничтожает именно те отрасли, которые могли бы дать максимально. Да. да. Таким образом, у нас получается серьезная проблема в этом плане. Значит, если мы с вами хотим устраивать кризисы в какой-либо стране, мы должны с вами помнить про эти мультипликаторы. Согласны? Да. Итак, но ну, кроме этого, мы должны с вами обратиться еще на первое. Итак, если мы говорим с вами, что нужно сначала говорить о русском космизме, значит, первое, что мы должны сделать, сделать, осуществить прогнозы солнечной активности. При этом нужно понимать, что Чижевский еще в 1918 году, и тут цитата его, он подготовил 21-летний, кстати, Чижевский, это воспитанник Циолковского. Так вот он писал, что циклы солнечной активности проявляют себя в биосфере, изменяя все жизненные процессы, начиная от урожайности, кончаясь заболеваемостью, психическим настроением человека. В результате это отражается на конкретных исторических событиях, событиях, политических кризисах, войнах, восстаниях, революциях. Вы теперь понимаете, что несложно определить, когда будет готовиться тот или иной переворот. А теперь подумайте. Если некие силы знают, то при организации переворотов, революций, восстаний и прочих вещей, то за это они будут правильно рассчитывать солнечный цикл? Нет, не буду. Мы официально заявляем. В 2001 году НАСА ошиблась на год-два. В пятом году НАСА ошиблась на год-два. В 2007 году нас ошиблась на три года, и <свят> они сознательно искажали материал и утверждали, помните, тогда было все 2012 год, 2012 год, на самом деле, вот какой. И здесь, в этом официальном заявлении, мы обращаем их внимание на то, и обращаем внимание ран. Почему они так глухо ошибаются? Это что? Сознательно, целенаправленно, или просто ну идиоты. Тем более, что и мы, и они пользуются едиными стандартами. Это фурье преобразования. Слава Богу, этому методу уже минимум 200 лет. Поэтому нас это удивляло, но потом мы пони начали понимать, что на самом деле они это делают специально. На своей работе мы используем следующее положение, сразу после расчета прогноза солнечной активности. Кстати, данные мы используем профессора Валерия Купецкого. Он сразу нас предупредил, что все исходные данные с 1700 года по 1993 год, который он нам передал, нас осознательно здесь меняет, делает, доводит ошибки. В результате вот этих незначительных изменений в амплитуде и в фазе приводит к тому, что циклы естественно смещаются. Поэтому мы используем только материалы э, Купецкого и никогда не использовали материалы НАСА или РАНА. Поэтому mm -hmm. наши прогнозы 95-го, 2001-го, 2008 го, 2001 -го, -го 13-го, 14-го и ожидаемого нами государственного переворота в России, вот когда они будут планировать, это в лучшем случае, это 19-й год, и соответственно... 34 или какой там. 20. Сейчас я более точно скажу. 23, 34 год. Теперь, когда вы рассчитали в рамках русского космизма, когда что будет, то нужно учитывать еще наши расчеты, которые утверждают. Мы проанализировали все мировые кризисы с 19, весь 19-20 век. И мы установили, что кризисы лучше всего финансово устраивать в максимуме, а в минимуме устраивать и финансовый, и экономический кризис. Степень вероятности нашего прогноза 91,4. Для нас несложно было узнать, что будет на Украине, у нас несложно было узнать, когда какой кризис будет. Мы до этого заранее направили, точнее наши студенты и аспиранты заранее направили предупреждение личным, Мордашову 2 декабря во время научной конференции присутствие 400 человек, председателю Совета директоров World Steel, это металлургический комплекс мировой, господину Мордашову, Самарина Галина Петровна задала только один вопрос, как она сказала, не по формату. Они обсуждают все, что угодно, но неожидаемый кризис. То есть никто из научных, так называемых, деятелей в кавычках... Вообще-то не обсуждал. Но тем не менее, он задал только один вопрос. Какие вы, господин Мордашов, выработали как руководитель антикризисных мероприятий в преддверии кризиса 2013 14 года? На что он сказал, будем жить дружно. Вот официальное наше предупреждение о кризисе. 80, э, все вузы Казахстана, Беларуси и так далее. Никакого ответа. 80 вузов, элитных вузов США с конкретным указанием, цифр, кризисов и так далее. Вот их фамилии, конкретные, имена, отчество, рассылка. Официальное предупреждение. 115 предприятий, и в том числе Мордашова, заодно поздравили с 2013 годом, о том, что скоро будет кризис, и что они также были заранее предупреждены в 2007 году, о кризисе 8-9. Вот рассылка. Только я попросил, чтобы ребята, молодежь, еще указала дату и время рассылки. Как вы видите, они сидели и пахали, предупреждали ни одного ответа. В настоящее время правительство подготовило 1 триллион. Или сколько там, ну да, или один, ну да, один триллион рублей для помощи бедному бизнесу. То же самое было в 2008 году и так далее. То есть у нас работают все по принципу, чем хуже, тем лучше для бизнеса, но для, для государства. Что мы еще можем с вами посмотреть? Итак, когда вы проделали эту операцию, на следующем этапе для прогноза кризиса необходимо в обязательном порядке уточнить русский циклизм. То есть все в мире повторяется, и поэтому вы должны... Лах прогноза, лах исследования, аналитического исследования у вас должен лежать в пределах минимум 30 лет. Мы используем до 60 лет. Слава Богу, базы данных это позволяет, во всяком случае, США. Все прогнозы кризисов до недавнего времени мы делали исключительно по США. И, наконец-то, русская трудовая экономическая школа, это международный баланс Дмитриева и финансово-денежная система уже упомянутого Ничволодова Шарапова. Uh -huh. А также генерал Машкова, нашего знаменитого, знаменитого тоже из той же плеяды генералов, где он показывал все кризисные процессы с учетом циклов более длительного исторического периода. Ну Это кондратьевские циклы, вы тоже наверное, слышали по этому варианту. Итак, как только вы это все организовали, теперь давайте с вами попытаемся организовать кризисы в любой стране. Итак, мы с вами знаем, но тут нужно еще кое-какие уточнения. Сельское хозяйство, если вы обратили внимание, если вы хотите в какой-то стране устроить кризис, то нужно что? Создать проблему с продовольствием. Мы знаем, что проблема с продовольствием устраивалась в 1917 году. Проблема с продовольствием при полном варианте, то есть все было обеспечено, мы в на 1991 году. Нам сейчас рассказывают о том, что все у нас замечательно, что у нас сейчас нет проблемы с продовольствием, а вот тогда была проблема с продовольствием. Я хочу вас ознакомить с, реальным, с реальной картиной, состоянием дел с продовольствием на примере поголовья скота. Угу. В настоящее время поголовье скота в два раза меньше, чем во время голодомора, а по мясо-молочному стаду в три раза меньше, поэтому Гайдар, но он просто отморозок. Мы передали ему эти данные, когда он еще был жив. Но вы знаете, это же человек, ну, ну что может делать бывший специалист в каком-то, в правде он там, где он в общем, отморозок есть отморозок. Вот состояние валовых сборов, кормовые культуры, вполне коррелирует с состоянием стада. Вот состояние с пассивными. А вот состояние в социальной сфере. Дошкольное учреждение по отношению. Видите? Состояние общеобразовательное. Состояние больничных учреждений. Состояние амбулаторно-поликлиническое. Состояние культурных учреждений. Теплоснабжение в километрах, газовые сети, канализация, водопровод. Мы с вами видим полностью разгромленную всю систему. И говорить о том, что у нас все хорошо. Я хочу вам, я тут не привожу дальнейшие факты, но всем хорошо известно. Тут журналисты типа были удивлены, что оказывается, сейчас производится тысячу тракторов. а Один из наших экономистов, этому журналисту, сказала, тысячу тракторов мы производили каждый день. То есть падение по тракторам в тысячу раз. 368. Но мы видим, что здесь тоже картина аналогичная. То есть я здесь не привожу другие. Итак, вернемся все-таки к моменту, еще к одному моменту, который нам нужно с вами все-таки вспомнить. Так кто все-таки является основателем всей мировой системы экономики? Кто на самом деле разработал всю систему национальных счетов, все международные балансы всех стран членов ООН? Вот официальный документ Госдепа США, Бюро, это Бюро экономического анализа правительства США, издано в 2006 году, обновлено в 2009 году. Это концепции методы input анализа, но счетов, это между всего баланс. Вот конкретный источник, бюро экономического анализа, кстати, его создавали именно русские экономисты, Министерство торговли США, страница 1.5, ранняя история. Мы видим о том, что они здесь упоминают Василия Леонтьева, это русский экономист, это Ленинградская школа, ну или более известная, как Санкт-Петербургская школа. Но уже на странице 1.6 они говорят уже совершенно о другом, что в 50-е годы вот этот международный анализ, или input-output анализ, подвергся жесткой критике со стороны политиков и экономистов Соединенных Штатов по поводу того, что Советский Союз использует вот эти таблицы уж давным-давно, и лет так уже 40. И далее эти таблицы были прекращены. Но, вот еще данные, оказывается, при подготовке Корейской войны Пентагон и вот эти конкретные организации использовали эти международный баланс для подготовки и планирования военной операции в Корее. Почему они этим занялись, тоже известно. Вы помните, что Сталин смог буквально переориентировать промышленность и вывести... Громадное количество заводов за Урал буквально в течение трех-четырех месяцев Бомбежки Германии осуществлялись и контролировались со стороны экономистов Потому что, согласитесь, полная бомбежка бессмысленна Достаточно просто вывести из строя один завод, который производит только один элемент И танки не будут ездить, самолеты не будут летать И самое главное, мы не уничтожим экономику это они тоже знали. Поэтому они, естественно, применили и начали использовать эту методику. Еще хочу сообщить, совершенно из разных источников мы пришли к выводу, что вот наши данные по этому поводу, в которых мы обращаем внимание, что Леонтьев... Вот, что... Петерим Сорокин, Василий Леонтьев, Семен Кузнец, это агенты влияния Сталина были. Они были выставлены, ну вот этот знаменитый философский пароход, о котором эта вся интеллигенция, так называемая в кавычках, много рассказывает. Но цель их была внедриться и в принципе навязать Западу внедрение международного баланса. Для чего? Это позволяло нам быстро и очень эффективно устраивать кризисы. Теперь давайте с вами устроим эти кризисы. Итак, запомним про сельское хозяйство, запомним о строительстве и запомним машиностроение. И проведем прогноз, ну, осуществим элементарное управление кризисными процессами. Я увеличу, чтобы вам было более наглядно видно. Итак, помните, сельское хозяйство, да? Допустим, мы с вами решили развивать сельское хозяйство. Сейчас все говорят об импортозамещении и так далее. Давайте, правда, попытаемся это сделать. Итак, если мы увеличиваем с вами рост ВВП, вот рост спроса на рынке, конечном производстве, вот оно, изменение конечного потребления в плановом периоде, на следующий период, то мы автоматически видите, изменяем валовый выпуск во всех отраслях экономики. Сила воздействия на все отрасли экономики – мультипликатор 2.1. Мы видим, что автоматически увеличится занятость во всех секторах экономики. На, составит потребуется новых занятых людей порядка 68 тысяч. Кроме этого, Центральный банк должен будет сразу, а точнее сказать заранее, под эти плановые показатели напечатать столько денег. И раздать их промышленности бесплатно. Почему мы говорим, что ни в коем случае нельзя развивать банки и торговлю? Во-первых, минимальный мультипликатор, а с другой стороны, мы видите, сами их автоматически финансируем. Из этой суммы, то есть получается, вот какая сумма будет направлена на того, чтобы работу финансовой и страховой деятельности. Вот конкретно оптовики будут как задействованы. Вот конкретно оптовая торговля, насколько будет задействована розничная торговля. Ну кроме того, машиностроение как потребуется, строительство и так далее. Ну что самое главное, мы должны сразу с вами понимать, если мы планируем с вами развивать только сельское хозяйство, возникает вопрос, а сколько нам нужно подготовить руководителей, первых лиц, для того, чтобы обеспечить это выполнение, оказывается, необходимо всего подготовить первый шалон руководителей 2010 человек. Из них 821 человек. Это в сельском хозяйстве и остальные 1189 человек. 1189 человек во всех остальных отраслях. Второй эшелон – это бизнес и финансы. 286 человек нужно подготовить в сельском хозяйстве и 1140 человек подготовить во всех остальных отраслях. Компьютерщиков 29 человек и еще 600, 700, 677 человек других. Я хочу задать вопрос нашему министерству образования, нашему, министерству, нашему правительству, ведь чтобы обеспечить вот такой прирост. Где не возьмут этих специалистов? Ведь их нужно заранее готовить. Вы согласны со мной? Согласен. А что же делает наше доблестное образовательное учебное заведение? Ну, во-первых, она готовит, извините, исключительных, как сказал профессор Катасова, конвейер по производству дураков. Все вы начали возражать по поводу того, как же Катасонов имеет смелость утверждать. Ну Давайте сейчас продолжим еще прогнозы. Итак, хорошо, с сельском хозяйстве мы с вами разобрались. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы будем развивать строительство. Мы с вами видим 96 миллиардов и еще валовый выпуск будет увеличен на 181. 22 миллиарда это кэш и агрегат М1 и еще Нужно добавить 66 миллиардов, чтобы обеспечить нормальное функционирование этой экономики. Но обращаю ваше внимание, эта модель сжатой экономики. На самом деле, нам нужно это увеличить еще в 4 раза. Если мы хотим развиваться по сценарию Китая, который мы с вами ранее отрабатывали. Вот она. Сейчас у Китая Почти в два раза больше денежной массы агрегата, в 1,8 раз больше, чем у нас же, как вы помните, в пять раз меньше. Но сейчас Центральный банк, наша частная лавка, это не Центральный банк России, это частная лавка. Кстати, вы помните, что как сразу после государственного переворота 1991 года первый закон, который был принят, это отделение Центрального банка. И разрушение всей финансовой системы России. Помните? Да. То есть они выполняли задачу, дайте мне право печатать деньги, и мне наплевать, кто будет писать ваши законы. Потому что я же теперь контролирую деньги, а значит будут писать те законы, которые нам нужны. Итак, мы с вами определились с межвозвисовым балансом здесь по строительству. И мы видим с вами, что тут тоже нужна четкая подготовка кадров. И не в том пропорции, которая, а именно в этих пропорциях. И товар штучный, и нужно готовить его заранее. Что мы сейчас этого вообще не наблюдаем. Мы видим откровенную деградацию во всех отраслях науки. А в экономике она зачищена. Все экономисты были зачищены. Я вам показывал этот график. Здесь мы официально это... Утверждаем, потому что вот реальное исследование. Этот материал мы передали правительство, но никакого результата мы не получили, как впрочем. И не получили ни одного ответа о предупреждении о кризисе. Здесь, кстати, почему развалили Советский Союз. Вот официальный документ. Я вам показывал эту книгу, я могу ее показать. Кстати, мы эту книгу нашли на свалке, видите? Сейчас я включу камеру, чтобы было видно. Представляете? Вот эта книга угу. Будущее э, мировой экономики. Так вот это все выбрасывалось на свалку. Угу. Просто тракторами вывозили все, что советское было связано, просто вывозилась в библиотек и выбрасывалась. Мало того, запрещалось, официально запрещалось нас использовать. Так что из этой книги следует? А вот что следовало. В 1976 году эти работы были запланированы. Запол... Практически плани... планировалось развитие мировой экономики до 2000 года. Из доклада экспертов Леонтьева свидетельствовал о следующем факте. Ну, Во-первых что СССР не отстает по показателю технологический уровень производства. По инновационному показателю автоматизации производства СССР опережает США и Западную Европу в 4 раза. По показателю производительности труда СССР устойчиво опережает США в 2 раза, а Западную Европу в 3 раза. В частности, удвоение промышленности в СССР происходило 8,5 лет, в США за 18 лет. По удвоению ВВП... 8,9 лет, а у них за 20 лет. При таких темпах развития, к 94-му мы становились мировым лидером, а по промышленным – 85-м. Вот эти графики. Вот материалы исходные. Скажите, что если вы стоите на, ну, на позиции той же Тетчер или еще, что нужно сделать лучший способ? на территории Советского Союза оставить 15 миллионов человек и развалить срочно эту страну. Почему нужно было разваливать? Из доклада Леонидов следовал еще один вывод, что если численность населения он не планировал, там еще прогноз был прироста численности, то СССР будет ежегодно контролировать 30% мирового рынка, или сегодняшними деньгами 22 триллиона долларов в год. А сколько сейчас контролируют? Да, Россия при этом должна контролировать 11, а сколько контролируют? 2. Украина должна была контролировать 14, 4 триллиона, а контролирует. Но что самое важное, весь СЭФ должен был контролировать при численности плановой численности 450-500, это 50% или 7,37 триллионов долларов США. А это практически конец империи доллара. То есть весь мир расплачивался бы рублями. Что стало сделать им? Ну, так же, как и Павла Первого. Нужно просто или убить, или поставить своих агентов. Кстати, начало переворота мы отмечаем с момента прихода Андропова и возглавления КГБ. То есть, где-то с 1956 года, с венгерских событий. Поэтому, на самом деле, а последняя фаза, с момента убийства Келдыша, митрополита Никодима, ну и так далее. Вы знаете, что... К 1978 году мы начинали контролировать Ватикан. И для этого поставили туда своего папу. Правда, он прожил там 21 день. Его потом тоже убили. Организовал эту акцию по разным источникам. Келдыш и э, митрополит Никодим. Это учитель сегодняшнего патриарха. И того, и другого человека я знаю. Поэтому я утверждаю, как бы... В принципе, кое-какие вещи. Шокирующие факты по Беловежскому государственному переводу от Линда Ларуша. Это, вы знаете, это уважаемый человек. То есть, я думаю, тоже. Поэтому вот то, что ожидалось. но ну, а теперь давайте перейдем к... То есть, мы должны с вами понимать, если мы хотим с вами, ну, и закончим еще одну маленькую вещь. Теперь по машиностроению, по промышленности. Мы видим, что будет мультипликатор 2.36, сила воздействия, денег нужно будет столько-то напечатать и так далее. Ну а теперь начнем делать кризисы. Вы согласны, что исходя из мультипликаторов будем бить сначала по продовольственному рынку? Ну, логично. Потом по строительству, а потом по машиностроению. Ну вот и все, собственно. Итак. Мы повышаем цены и понижаем заработ или понижаем заработную плату. Значит, спрос будет падать. Допустим, заработную плату понизили на 10%. Покупать, как вы понимаете, мы не будем теперь. Также. Или будем покупать на эти 10% меньше. Удар нанесен. Пока 68 тысяч человек уволено. Денежная масса, соответственно, сжата. Начинаем строительство. Тоже. Повысим цены на жилье. Кстати.. Это сейчас я вам тоже покажу, вот уже 919 человек, тысяч человек, ну и теперь машиностроение, 2 миллиона 130 30 человек, можно сказать сколько уволено, кого, масштабы увольнения и так далее, только руководители будут уволены, 117 тысяч 466 человек, а всего 2 миллиона и так далее. Можно ли это рассчитывать? Да элементарно. Вот прогноз кризиса 2013 14 года. Прогнозы кризиса 2008 года. Без проблем. Вот он. Прогноз 2001 года. Где-то здесь. Я не помню, тут тоже есть свои расчеты, но я просто здесь уже не привожу их. 1998 года, 2005 года. То есть 95-го 95 года. Все это легко делается, легко рассчитывается. Но это, повторяю, методика, которую мы восстановили. Это методика наших учителей, знаменитых, талантливых людей. Вот мы их перечисляем. Угу. Вот они эти люди. Как видите... Ничего здесь сложного. Возникает вопрос, так почему же наши не умеют делать? Как, какое, какие мысли вообще могут быть нобелевских лауреатов, которые утверждают, что это нельзя рассчитывать? А ситуация в том, что я использую, я потратил два года жизни. Были уброшены достаточно неплохие средства со стороны определенных структур, чтобы определить, так можно ли кризис рассчитывать с помощью нобелевских, мотелей, нобелевских лауреатов. Я не поверил Леонтьеву. Я подчеркиваю, я не поверил его который утверждал, что модели, теории моих коллег, в том числе нобелевских лауреатов, изящны, но совершенно бесполезны. А теперь я утверждаю, что и мы утверждаем, что и опасны для применения. Мало того, мы утверждаем, что основатель, первый основатель всей экономики, это Иван Тихонович Пасашков, у которого, если посмотреть, прочитать его книгу и сравнить с Адамом Смитом, то складывается впечатление, что... Адам Смит переписал кое-какие вещи из Адама Тиховича Пасашкова. И посмотрите, как просто он пишет. Будет кто взял цену лишнюю, взять штрафу, да высечь батагами и плетьми. А что мы с вами здесь видим между своем балансе? Мы слегка с вами повысили цены или понизили заработную плату. И видим результат. Неужели непонятно, что любое повышение цен, я цитирую Генри Форда, Значит, он писал, бойтесь повышать цены и обирать публику, бойтесь понижать заработную плату. Это лучший способ развалить не только фирму, но и любое государство. И вот здесь мы цитируем Бизнес Уик. Унылая картина. Экономистам стало особенно ясно, насколько интеллектуально отстала их профессия. То есть практически дальше Леонтьев, эта выдержка из Леонтьевской работы, с его ссылками. В лекционной статье говорится, что все экономисты, но ну, просто полные идиоты. Ну, что он, собственно, в цитате вы поняли. Но какой же масштаб идиотизма подготовки экономистов? У них 97% откровенных идиотов, в их числе нобелевские лауреаты. И только 3% настоящих экономистов. Где работают эти 3%? Они работают исключительно на ФРС. Их готовят вот в этом ВУЗе. И обратите внимание, наши книги почему-то в этом ВУЗе находятся где-то там, непонятно где, но мы никогда не высылали ни одного источника. Мы высылали все свои книги только в книжную палату для дальнейшей рассылки. Мы ничего не высылали, ни в США, ни сюда, где готовят кукловодов для президентов США. Это кукловоды, будущие настоящие руководители, то есть... Я вообще не понимаю, почему Путин общается с непонятным президентом США. Он что, ему неизвестно? Ну а состояние, вот, кстати, состояние в России просто катастрофическое. У нас просто нет экономистов. Ну, если посмотреть по результатам либеральных реформ. Ну... Так вот, неужели Путин не читал своего коллегу Нич Володова? Неужели Путин не читал официальное заявление президента Соединенных Штатов Америки Вудра Вильсона, который утверждал, что начиная с 23 декабря 1913 года Америкой правит, что маленькая кучка людей? Вот, цитируем. Вот госдеп Гудро Вильсон, президент США, осознав весь цинизм акта, писал. Заходите в библиотеку Конгресса, читаете. Наша промышленная держава, контролируется кредитная система. Наша кредитная система сосредоточена в частных руках. Мы больше не правительство народной воли, не правительство, избранное большинством, но правительство под небольшой кучкой людей. Хочется задать вопрос либеральной элите. так Кто правит современным однополярным миром? Президент. Госдеп США или кукловоды от Вильсона, небольшая кучка людей, данный вопрос бессмысленно себе задавать. Как может американский народ кого-то выбирать в собственной стране и кем-то править в мире, когда сами американцы уже сто лет находятся в рабстве? Мы всегда говорим, американцы во все виноваты. Да какие они вообще, кто они такие? Обратите внимание, что вот эти все кучка, небольшая кучка людей, Сталину было передано, передано все досье на этих людей. И когда Сталин заходил, то и Рузвельт, и Черчилль, ну Рузвельт не мог встать, но он так привставал, а Черчилль устраивался как швейцар перед, потому что все прекрасно понимали, что Сталин уже с кем-то что-то согласовал и принес уже готовый документ на подпись. И Черчилль как шестерка должен его подписать. Вместе с Розвитом. И вы знаете, что сначала Сталин согласился с бритвудской позицией, а потом отказался и тут же дал команду экономистам начать готовить развал бритвудской системы. Собственно, чем мы и занимались. Но потом вы понимаете, что дальше произошло. Поэтому на самом деле мы с вами видим, что несложно прогнозировать кризисы, несложно готовить кризисы и организовывать их, вам будет, возможно, полезно наше обращение к этим бандерлогам, где мы показываем совершенно очевидные вещи, где мы показываем и доказываем, что цена, в конечном счете, это заработная плата, где мы показываем состояние цен в России по отношению к США. При том, что заработная плата у нас, извините, в 5 раз, в 10 раз ниже. Мотивационный разрыв США. Вот посмотрите, нам говорят, что у нас средняя заработная плата 30 тысяч. Но 5 процентов, 200 получают, еще 5 процентов получают, еще 100, и того 10 получают практически вот столько-то. То есть получается реальная заработная плата у большинства населения, все лишь 17 тысяч рублей. Неужели неизвестно что каждый месяц, если сравнить нас по отношению к американцам, каждому гражданину, работающему гражданину России, недоплачивают ежемесячно 124 800 рублей. В нефтегазовой отрасли 369 300 рублей. В энергетической отрасли 239 800, 238 800. В нефтепереработке 229 800. В трубопроводном транспорте 270. И так можно по всем отраслям дать такой анализ. И поэтому дальше мы просто уже в виде вы показали, как развивается то, что мы сейчас с вами проверили. Показали им, как рассчитываются все эти кризисы. И задали им вопрос, так на кого вы работаете? Господа из правительства и наша либеральная элита. Я думаю, что вы надеете, что этот запись мы сделали в этот раз более благополучно. А okay, ты да? No, okay. Okay.